Приготовься сейчас, будет мясо. Во-первых, здорово бандиты, бандитки, в данном видео вас ждет не только продуктивный файт с кучей киллами, но и розыгрыш на 10 человек по 500 рублей. Смотрите видео до конца, чтобы не пропустить все условия. А, потроши, потроши, позаканчивались. А пока у нас затищи, дам тебе подсказку. Для участия обязательно нужно быть подписанным на YouTube канал. Так. Подписаться на ТГ-канал, ссылка в описании, прожать лайк под видос и написать комментарий. Да выйди ты уже! Воооо, я чё за гранаты летят куда-то? Все, думаю все остальное, смысла нету спрашивать, рассказывать, потому что это а моя нет. личная жизнь. Во! Ч? Нифига я перепрыгнул. А в можно так же? Да, блин на мне двое красавчик под постом в телеграм-канале прожать кнопку участвую и ожидать 30 декабря все уходи. Жесткие какие-то пацаны здесь собрались. Жесткие пацаны собрались. Жесткие. <связывая> топчик, ел, упалый, нифига, нормальный топчик. Я сейчас сидел <связывая> в тильте, зашел сюда и сейчас угораю. Нормально, у нас всегда так. Ух, нифига себе, сколько здесь килограмм.